всем привет итак к видео э, о том как установить пакет в ubuntu был задан вопрос да в комментарии я прочитал а как же его удалить совершенно верно интересный вопрос и вот сейчас я на него отвечу не перематывайте смотрите потому что я думаю здесь будет много для вас интересного если вы этого всего не знаете Итак, приступим первый самый простой способ это э, менеджер ну software центр да где мы можем выбрать там игры, игры какие-то, аудио-видео и кучу-кучу всего. Например, вот это мы можем выбрать Blender. Ух ты, он у меня даже установлен. Сейчас мы его и удалим. Короче, первым делом можно вот здесь Remove сделать, да? Если мы возьмем какую-нибудь программку другую, можем install сделать, а потом можем вот remove сделать или launch запустить. Но это, это нам не подходит, это неинтересно. Дальше, второй способ, с помощью менеджеров пакетов Synaptic. Synaptic очень классная шту штука, я в основном пользуюсь Synaptic. Потому что очень удобно искать что-нибудь. Например, G++. Нажимаем Enter и смотрим, что тут в репозитории по G++ есть. Есть много всего. Но нам этого не надо. Нам нужно удалять пакеты. И G++ мы удалять не будем. Смотрите, как в синаптике посмотреть список всех установленных пакетов. Нужно, смотрите за мышкой, вот сюда нажать статус, нажать installed И в installed, как вы видите... Вы можете увидеть все, что у вас установлено. Полностью все. Ничего лишнего. Все установлено. Так вот. Так вот, так вот, так вот. А чтобы удалить из синаптика. Что надо сделать? А надо сделать... Этот а блендер. А вот он блендер. Правой кнопкой. И можно переустановить. Можно удалить. А можно полностью удалить. В чем же разница между удалить и полностью удалить? Фишка в том, что это и это удаляют пакет. Но вот это удаление не удаляет конфигурационные файлы. А вот это удаляет полностью конфигурационные файлы, которые нужны для этого пакета. Короче, короче, можно сделать вот так вот, да? Но это тоже неинтересно. Ведь это же Linux. Ведь это же Linux. Соответственно, соответственно. Будем. Так. Вот так вот очистим. Тут clear, конечно, так себе работает. Но, короче, можно третий способ из терминала. Кстати, ну не кстати, а вообще, э, я думаю, в любой операционной системе что-то можно сделать несколькими способами. Соответственно, здесь, здесь можно, я думаю, еще найти несколько способов, как можно удалить. Но я показываю самые основные. Так вот, для того, чтобы удалить программу в терминале, надо от имени администратора вызвать такую программу. А, вот такую команду. Прошу прощения. Написать APT get remove. И в remove написать, например, blender. Нашу программу, да. Оно, это действие аналогично действию в синаптике, отметить для удаления. А, ну, кстати, да, в синаптике, когда вы отмечаете для удаления, прошу прощения. Сейчас покажу. Вот, давайте сделаем. Давайте сделаем installed, к примеру, для удаления надо после этого сделать, нажать кнопочку Apple, и потом начнется удаление. Ну, я уберу и, и, и, и закрою. Э, так вот, так вот, так вот, так э, вот. Вот это, что это делает? Удаляет пакет. Но, если вы захотите удалить еще и все конфигурационные файлы, надо написать вот так вот. Purge, Purge, Purga и, ну, как вам нравится. Так, обновления нам не нужны. Вот, выполнить вот эту команду есть я сейчас ее выполнять не буду потому что сейчас кое-что еще посмотрим дальше после удаления можно выполнить вот такую команду sudo apt get auto remove что делает эта команда эта команда удаляет те пакеты которые больше никому не нужны то есть эта команда удаляет пакеты которые были автоматически установлены но теперь их зависимый пакет либо был удален либо больше не зависит от них вот мы можем нажать потом ввести пароль и нам вы сейчас видите да я ничего не удалял блендер я еще не удалял но здесь куча пакетов которые как бы типа вроде бы никому не нужны но я этого делать не буду в очень редких исключениях в очень редких Автор ему может сломать вам какую-то программу. Это в очень редких исключениях. Когда, ну, это обычно происходит, когда вы начинаете устанавливать одно на другое, разные версии играться, то есть одну установили, вторую, третью программу, ну, схоже, да, там же сиси одну версию, потом вторую, третью, четвертую, потом одну удалили из них, потом, короче, когда вы с этим начинаете играться, где-то может пойти что-то не так. Но в целом она довольно безопасная. Поэтому такое, если вам место не жалко, можете ничего не удалять, чтобы ничего не поломать, так как если вы новичок, то вы пока не знаете, как это все чинить. Но сказать о ней я должен был. Дальше, чтобы посмотреть зависимости программы, надо выполнить такую команду apt cache и указать depends, depends и написать имя нашей программы Blender. Давайте Blender, вот он. И мы можем увидеть э, все зависимости нашего пакета Blender. Вот-вот они все. То есть, то есть Blender зависит от этого всего. Вот. Дальше. Что можно еще интересного посмотреть? Еще можно посмотреть... Э, можно еще посмотреть историю, что, когда и где ставилось. Давайте выполним вот такую команду. Смотрите, cat мы открываем с помощью этой команды какой-нибудь файлик на просмотр, да, чтобы его просмотреть. Можно сделать вот так вот, и тогда у вас в терминале будет содержимое этого файла. Но лучше всего перенаправить его в другой файл. То есть я создал папку tmp, папку install Ну, как вы видите, я здесь буковкой ошибся, и получилось install Ну, ничего страшного. Так вот, сейчас я там создам вот этот файлик. Дальше еще одна команда, я думаю, будет интересно, history и еще одна, вот эта. Создал три файлика, теперь смотрите, в этих файликах можно посмотреть историю, то есть, когда что устанавливалось, то есть, есть дата, есть время и что у нас происходило. Вся эта информация, история, ну, в разной подаче, да, там, разная информация, где-то больше чего-то, где-то меньше вот, к примеру, History Log. Здесь более подробно, что у нас стартануло, что было установлено, что обновлено и т.д. и т.п. Ну и Terms давайте посмотрим. Здесь тоже в каком-то своем формате какая-то информация, наверное, полезная. Короче, это можно открыть обычным редактором и просмотреть. Что еще? Еще я забыл сказать самое главное. В самом начале. Для того, чтобы посмотреть... Список установленных вообще пакетов не обязательно переходить в синаптик. Можно выполнить, сейчас я вам покажу, вот такую команду. apt-list, дальше передать install.let и дальше перенаправить эту информацию в файлик. Если вы не перенаправите, все будет вот здесь в терминале. Но лучше перенаправить. Нажимаем Enter и здесь у нас появился файлик install.let. Мы можем его просмотреть и увидеть в список всех всех-всех-всех пакетов, которые у меня установлены. Ну что ж, ну что ж, давайте, наверное, удалим блендер. Давайте, давайте, давайте, давайте, как там. Итак, удаляем блендер. Удаляем полностью, чтобы, чтобы не осталось даже конфигурационных файлов. Что такое пароль неправильный? Как же так? Правильно вроде. Ага, вот. И мне написало, что какие-то пакеты были автоматически установлены и никому типа не нужны ну ладно рискнем сейчас удалится блендер. а после этого давайте все-таки выполним э, команду sudo apt-get auto remove вот и ого ну давайте если вдруг сейчас все прервется и перестанет Записывать, знаешь, мы что-то поломали. Но мы ничего не поломали. Запустили еще раз, и говорит, что все у тебя хорошо. Дальше, что еще можно интересного сделать в, в терминале? Ну, короче, в терминале, да. Чтобы обновить все пакеты... А, нет, нет, нет, давайте кое-что другое посмотрим. Смотрите, к примеру, вы можете зайти куда-нибудь, увидеть какие-то библиотеки и... и, и, и, и, и вас может заинтересовать, к какому пакету относится какой-то файл. файл, файл, файл, файл. Так, сейчас давайте это, посмотрим. Сейчас выберем какой-то пакет, пакет. Давайте вот, например, куда, куда, куда, куда. Смотрите, есть еще интересная команда. Вот она, dpkg-query-большая R. И с помощью этой команды, этого запроса можно узнать список файлов в пакете Ну давайте узнаем список файлов в пакете куда и мы видим да что все файлы пакета куда расположены по таким путям есть дальше можно еще узнать к какому пакету относится какой ну какой-то например файл сейчас мы это посмотрим так, мы еще можем узнать, к какому пакету относится какой-то файл. Вот я чуть-чуть тут поигрался, чтобы более было понятнее, да? нагляднее. Например, вот, такой, вот такая библиотека. Вот мы перешли в директорию для пользователя, куда устанавливаются пользовательские библиотеки, там пакеты и все такое. Так вот, и, к примеру, интересно, libobs.so, что это за библиотека, к какому пакету она принадлежит. Вот, пишем s и имя нашей библиотеки, и нажимаем Enter. И здесь мы можем увидеть, что эта библиотека принадлежит пакету OBS Studio. Вот, ну, это если вдруг интересно. Дальше, ну, мы уже приближаемся к завершению. Для того, чтобы обновить все пакеты... Нужно выполнить следующую команду. Да, можно э, в, обновить все пакеты из терминала. apt, get, потом v и upgrade. И давайте выполним. И что мы тут увидели? Э, мы увидели, что в общем на 1 э, гигабайт да, получается э, обновление или так но no, не буду точнее никакой гигабайт здесь мегабайт так нужно 5 мега, один ладно давайте попробуем нет давайте не будем пробовать давайте кое-что сейчас посмотрим смотрите можно еще запретить обновлять некоторый пакет ну к примеру вы не хотите чтобы обновлялся пакет это может быть гимп потому что там последняя версия GIMP, а что отчета что-то там не очень ну к примеру да. Смотрите, чтобы запретить обновление какого-то пакета, можно выполнить вот такую команду. Sudo APT mark и написать hold. Hold, это значит, типа удерживать, да, ну, не обновлять какое-то приложение. И давайте, например, не будем обновлять мод менеджер какой-то. Давайте вот так вот: мод манагер, манагер. Да, вот так вот. Мод манагер. Ну-ка. Не может найти как же. А, а что это такое? Моде М-Монагер. А, моде М-Монагер. Вот, смотрите, я сделал так, чтобы он не обновлялся. Давайте попробуем обновить еще раз пакеты. И что мы здесь видим? А, мы здесь видим, что здесь моды М-Монагер нету. Вот он между Netplan и О, и либо этим, короче, был. Короче, его здесь нету. Вот, дальше, чтобы посмотреть список, список пакетов, которые, обновления которых запрещено, надо выполнить следующую команду. Вот такую вот команду надо выполнить. Вот такую вот команду И вот здесь мы четко видим Что в списке пакетов Обновлений которых запрещено Есть только моды Monager. Короче как его снять Ну надо просто unhold выполнить Вот Unhold Все Этот пакет уже не в списке Ну и давайте все таки Обновим Об... Не не буду а, Так Также можно посмотреть в списке установленных пакетов можно, например, поискать нужный вам. это можно сделать вот так вот dpkjam. дальше, дальше l не вот так вот и grep к примеру давайте modm manager uh, нет что-то я ошибся сейчас а, наверное, большая. Э -э нет. Так, не понял, не понял, не понял, не понял. Давайте поищу Skype. Буковка я ошибся. Буковка. Надо не и а L. Да, список, список. Что-то я уже подтупливаю. Короче, смотрите, вот я искал, к примеру, в списке установленных пакетов. Вот такое моды м монагер Что это такое, я даже не знаю какой-то менеджер вот и мы можем найти информацию да вот он вывелся. да к примеру вот если по skype поискать то мы ничего не найдем а если просто по манагеру давайте посмотрим какие пакеты со словом манагер есть вот мы можем найти да имена пакетов их версии архитектуру и краткое описание а можно еще просто же плюс плюс давайте поищем вот какие у нас есть g++ дальше шестой и седьмой. а давайте еще же сиси посмотрим вот позже сиси короче на этом я думаю все думаю какая-то информация для вас была полезная все это продублировано по платным подпискам на патреоне вот ну в текстовом варианте а подписка на текстовые публикации стоит 1 доллар или 2 доллара в месяц короче такое то есть если интересно там ей там буду добавляться другие другие текстовые э текстовые э описания вот ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока